Жалейте жалеете дедю мурозанца. Ай! Хорошо, что ухо, а если бы у глаза? Все, довольно! и и и У -тю -тю -тю елка высока. Все, прощайте! Рыжий, конопатый, пионер в очках, не качайте! Уходу, пропустите тетю, вот. это тетя братья. <свят> <свят> с Новым годом! <свят> Наступает Новым годом нашим вам с кисточкой. Да, сегодня давайте, uh -huh. да. Я с удовольствием приглашаю нашу сегодняшнюю снегурочку практически, потому что в таких шляпках, чтобы не было, чтобы не было, и все. так обмениваемся, я говорю, Николаевич. Левый, правый. Сюда, смотри, левый, правый. Оба. У него стерео, да? Есть. У всегда лучшие микрофоны были, два джека. Я не задаю вопрос, куда второй джекстан? Усары молчат. Усары молчат. Вот, ты Саш, правильно поднял тему. Вообще, если ты не имеешь права называть себя артистом, если хотя бы раз в своей жизни не был Дедом Морозом. Был ли ты Дедом Морозом, Евгений? Вот тоже. Я же артист. Тогда быстро, быстро, буквально вот так вот, схематично. Курганский машиностроительный завод. Богатая предприятие. ОПН Курганский. машиностроительный завод. И там, значит, действия замесили, за, за, за, за, за, за господи, ты говоришь, а, серьезные, то есть у нас сначала действие идут с детишками на улицу, а там все-таки морозы такие 25, вот. а потом в зале, а там уже а там другая ампература, заказывают два костюма для Деда Мороза, один уличный, другой а, в зале. Потом, ближай, к Новому году, естественно, режут э, сценарий и э, остается действие только в зале. Но костюм к этому времени шли только синий. Вот. И я вот так, в зимнем костюме прямо на трусы его надеваю. Валенка. 10 юлок, 7 килограмм. Сколько? Классная диета Поэтому, милые дамы, если вдруг все в Мурганский бюджетно-строительный <смех> завод. 10 юлок, 7 килограмм. Класс. Ладно, ну и да, все-таки сегодня мы немножечко как правительство наступаем. Потому что, как говорится, не первый год уже празднуем. Новый. Должен сказать сразу, что следующий год, 2013 А, <смех> <да>. <смех> и, <смех> так время контракта то и придет. <смех> что там со вспышкой у нас? Короче, следующий год это мой год, поскольку я побуду змея на самом деле. Не могу сказать, что я черная в эти нородись. Но змея безусловнейшая. Вот, поэтому сегодняшний концерт заряжен. Глаз светлый, рука легкая, все нормально, в Германии оперированная, так что никакой инфекции, все хорошо. И давайте будем общаться, будем, как говорится, писаться, что бы вы хотели сегодня услышать. Поскольку сегодня мы с Сергеем Николаевичем Буком решили сделать концерт полностью зеленым. У нас первые три песни намечены. Несмотря на то, что он синим синем галстуке, да. Вот, в общем, да, мы составляем, да, такую рацию эмоцию, синий, зел... вот вот сейчас зеленый сейчас мы наблюдаем, да, кто облазает устра... ультракрасный фиолетовым зрением, да? Да. мы потом это, конечно, снимем, потому что жарко, что то это как курганский машиностроительный завод, да. Но, тем не менее, да, 12 лет назад, да, в 2000 году, когда я встречал Новый год на плавающем средстве и вправо-влево вперед-назад и вниз была только вода и деваться было некуда и я принудил был смотреть телевизор первую программу три буквы Ой. а тогда еще никто не был готов к 10-дневному празднованию спасибо Жириновскому вот который способствовал вот я тоже где-то неделю смотрел все эти программы «Наш народ на сухую». за три дня выпил все, что накопил, думал, что через три дня опять работает, то есть по пивку. Нифига, оказалось, еще неделю надо было тянуть, а уже пить-то нечего. Николон колонны в аэрозольной упаковке не действуют, И просто были нервные срывы. я тогда вот посмотрел в думал, Это будет с 1 января 2013 года, по 10-й. Ну, ничего не видеться. <смех> а в новый год странно смотрела телевизор. Одни и те же сиськи ляжки и зады. Одни и те же мастера прикольной шизы. Хиты, понты и ощущения беды. Из ветка в век, из года в год перелетали. Все те же звезды по фанеру не в и в Новый год сидели люди и гадали, Когда ж начнется долгожданный звездопад, Деды вздыхали в телевизор, Вот где банки, И то, что наши нет ни денег и ни львов. И наступив в который раз на те же грабки, Страна смотрела телевизор в Новый год. А там девчонка залетела, как хотела. Парнишка с мол, все будет хорошо. Страна дурила, отрывалась и балдела. Из-под стола кричала экран, давай еще. И там да, давали сразу всех и сразу многих. У мира прыгали с канала на канал, Все те же песни, те же шутки для убогих. Безумный вечный бесконечный сериал. И вечный шлягер, и покой нам только снится. Куда ни блюдь, звезда звездою говорит, Все те же маски, не похожие на лица, мега, гипер, И сетидневный мега гипер-супер Но деньги кончились экраны, опустили, И мертвый город я на спит и видит сыны, Мозга Мозгах предпахмельные метели, Намереваясь не кончаться до весны. Но кто ж так просто клиентуру отпускает? Но кто ж так просто этих? Уйдет, И телевизор, экраны зажигают. Страна, вставай! Страна, вставай! Страна, вставай! Мы повторяем Новый год! собственно константа вечности. 2013 год, очень... 2013 год был очень нервным годом. Вы знаете, как-то все нервничались. Ну, как-то вот так вздрогнули, там, вскочил через закон против Чириев сразу, Не вскочил, закон против того, а почему не вскочил? Как-то все нервничали. Вот это... Дай Бог, чтобы в 2013 году все расслабились, Может, даже до... Тихого, умиротворяющего начала конца. Конец света, как подсказывают последние события, так и свершился. Так и все-таки в России он случился последним событием в суде. Хотя такой вот э, анекдот не идет, конец света такой в России, говорит, О, так я уже здесь был. Ну, и не открывал. Потоптался и ушел на пороге. Даже горницу не прошел. Да. Вот да, mm -hmm. тишины хочу, тишины, да. Величай, величай, да. Ну, вот сегодня снежок пошел. Так на душу легло mm -hmm. хорошо. Да. Я как водитель сегодня скажу, снежок, снежок пошел тяжело снова. Прям ну, вообще никак. И как водитель машину оставил дома Это мудрый водитель. А Снегопад Разукрасил в белый цвет Весь белый свет И синоптики Растерянно твердят Что такого Не бывало много лет. Ты будешь дедом морозом, это вы скринали. Они говорят, да, да, на елке для наших детей две елки. И я почему-то не смог отказать. Вообще благодаря этой, этим двум елкам я оказался в Москве и сейчас сижу перед вами. Сейчас буду большим, счастливым, и великим человеком в Казани. Вот. И значит, почему-то я попросил только с скалоши. Я потом понял, почему калоши я просил. Это инстинкт самосохранения сработал в последние очередь. Значит, в назначенный срок, где-то числа 30 я пришел в городёрный центр, мне дали плисовый синий халат. Значится валенки с калошами. А, надели усы и бороду и намазали помадой. Такой натуральной, женской, такой типичной помадой. Куда, Куда смотрите? Да, да, да. да, да, да. Глазами мы были ваши. Николай, ты строкаш дотягиваешь. Да, да ладно. Дотягиваем дантрактор решили, друзья. В своем дантракторе решили, друзья. Детям не надо показывать. Страшные кадры такое. я пришел, да, вот, намазали помадой, губы и нос. Но я артист-самоделитель, я же не знал, что дали, шапку, значит, и посох, причем посох, как сейчас помню, был вымазан синей гуашек, которая оставляла следы на всем, даже под водой и на стекле. Барежки сразу стали синими. И, значит, меня вытолкнули к детям. Первый замес детей было немного, часть пять, родителей было раза в три почему-то больше. А я уже начал задумываться о неполных семьях, когда три родители. Вот. А я-то что думал? Я думал, дети, они же, ну, глазенки хлоп-хлоп, да, вышел полный дядя, а Дед Мороз, они уже тын-стын, запишись от счастья, и все. И я вышел и говорю, здравствуйте, детишки! Здравствуйте, и Мороз, они сказали. Поздравляю вас, наступающий Новгород, сказал как Фельдфейн на плату. И потом, знаете, вот страшная вещь, выяснилось, что говорить больше не о чем. Дети. А все-таки Казанский университет, историческое образование, педагогическая практика, три месяца в четвертых, пятых классах, Я понимаю, детей обманывать нельзя. Это потом аукается, вот сейчас и аукается, кстати, потерянные поколения. Я, значит, э, э, ну, то есть тянуть на каких-то да, контрактах там не удавалось. Я ушел за елку, типа Дед пару сразу нет его. И за елку выглянул, дед и стоят. Родители как-то поднапряглись. Это мне сразу не понравилось. Я вышел за елку, карманы. Нет кармана. Ну, потому что конфеты какие-то летят с прошлого Нового года в костюме. Нет. И я так, глазенки-то, понимаете, рентгены. И вдруг я говорю, дети, а знаете почему Снегурочки нет? И дети, второй раз. И тут Остапа понесла, я говорю, знаете, Снегурочка к нам шла, но серый волк ее притиснул в подъезде, дети, и мы сейчас пойдем, волку лапки переломаем, волку разобьем, хоз оторвем, Челедел. В общем, я описал смерть этого волка так живописна, что сам содрогнулся, дети просто забыли так слегка. Родители хотели тут бывать уже интеллигентно. И я стал ходить вокруг лёгко. И каждый раз показываясь из-за этого, говорю, а вы здесь дети? Потом у меня была заготовлена последняя фраза, которую мне как пароль дали под страхом смерти, что дети внизу за 350 подарки. Три тогда была цена подарков елочных. в И в вот очередной раз я вышел, значит, ну что там, мандаринка, печень трески, деликаты и так далее, и <м ils> все, Вот я вышел, сказал, так, дети, а сейчас все вниз, за три подарки, и дети с убежали, родители отступая прикрывали их. отступили. Я вышел в спортзал, сообщающийся дверью с этим вестибюлем, где происходили эти путь. Я сел на лавку, и я вот честно вам говорю, я уснул. Очень была велика потеря нервной энергии. Я уснул. Проснулся от того, что подбежали юные баскетболисты и стали тяжелыми мечами бить по девушке Морозу и концепцию. Хотя тебя дедушка Мороза пьяная, дедушка Но это такой образ сознания советского ребенка. Сейчас не знаю. Какой образ Деда Мороза в сознании российского ребенка. Вот, я проснулся, я встал в 10 минут, я, 1, Дедушка Мороз, очень устал, <квит> Дедушка Мороз, провел одну югу уже своими страницами, и опять уснул. Второй раз я проснулся от того, что меня били в ребра шпинками, даже плисовый костюм не спасал, и стояли работники молодежного центра и говорят, что ты спирт, я тебя хрик, я тебя выкликаю. Вторую смену запустили, и 10 минут они кричали, дедушка Мороз, дедушка Мороз. Просонок, а все-таки долг превыше всего. Я влетел, значит, в вестибюль. Николай гад, Гаджеты. Я, махая, палки влетел, и дети, просто они от ужаса, ну, не знаю, попадали. Потом оказалось, что, значит, когда я запотел в плисовом костюме на первой елке, от первого, помада расстеклась по устам и по бороде. Вот кровало-красное что-то, красное что сырное, где синяя борода вы стоит, это была красная борода, с красными носами, и вот это пожиратель детей, с синим мажущимся посохом, и тут я уже знал, что говорить, я уже буду говорить, здравствуйте, детишки! Уже не дожидаясь ответа, а почему с негорочкой я все рывок, сука, я вот там это съел. Все, я выпалил за 34 секунды и под елку уже сразу. И там я, сидел, думал, когда же я В это время вступилась подлянка. Оказывается, за время моего сна. Работники Казанского молодежного центра, спасая вторую порцию хотя бы от этого реза. Они, значит, принесли Йоника. Помнишь, были такие? роганола Йонника. Извлекало три звука, да. То есть они поставили ённику, за нее поставили человека, и он заиграл в лесу «Родилась ёлочка». Почему он зарыдал, когда он заиграл? И когда он заиграл эту мелодию, какой-то очень подлый голос, потому что мы так договаривались, микрофон сказал, «А сейчас танец дедушки Мороза!» «А я под ёлкой сижу на Я говорю, «Не-не-не, какой танец? Вы что-то меня за колоши вытянули, и я решил танцевать». Это глазёк и дедушка. Я стал танцевать, я почему-то решил на второй секунде танца пойти в присядку. Присесть я присел. Как говорится, выход силы я не сделал. Толоши мелькнули передо мной, и я упал. И вот у меня воспоминания, я упал, так на задницу сел, и клубы пыли стали вздыматься в этих как на фоне глазенок. И сидя я уже обрешенно стал, дети. Все вниз, за три 3,50 подарки, узнал нотки. И почему-то, вот черт меня дернул, когда они ломанули вниз, я в конце сказал загадочную фразу. Я вам сегодня присьюсь. Я до сих пор не могу понять, зачем я это сказал, потому что ЛНРС случился сразу. По удаляющемуся бульками по нарастающему бою правительству одна женщина, она так задом прикрывала, значит, очень так, технично, так, отступала задом, смотрела на меня с совершенно взглядом, развоенный язык, у нее уже забыл. И она так шипела, ох, как скучно-то, скучно-то как, а? Я ей сидя и говорил, женщина, это не скучно, это страшно. Вы очень радки в своих оценках. После этого я сложил шапочку, перчаточки, валенки, колошки. Отдал очень тихо и мрачно работникам казахской молодежи центра, которые не смотрели на меня почему-то. Я ушел домой. И вот, рассуждали о древнем, я долго шел до дома. По морозной Казани. Да, в результате я вынужден был уехать из этого великого города. Да, и вот все это было описано в первой песне. Так что я тоже буду Дедом Морозом, поздравляю вас с наступающим. Я вам приснюсь в ночь. В ночь с 12 на 13, вот так. Или нет, с 13 на 14. -го. У нас да, с каждой стороны вот 13? -го? Вот с 13 на 14 мы с Евгением Николаевичем вам... Ой, <сорвен> <сорвен> <сорвен> <сорвен> точно. вам приснились и вы услышите вот это. Вот и старый правоней, Вот и на нового наступил На любимую мазу так что нету сил, разрывается на части Телевизор не цветной тот, кто выпил, будет счастлив Тот, кто выпил, будет счастлив, тот, кто выпил, будет счастлив Кто не выпил, тот больной, кто больной, а по подлюка а Потому как жизнь одна, это такая грабца штука кошки не а пьешь до дна кто залил ты шампанским, а кто крошкой своей Заводи мотивчик шпанский, заводи мотивчик шпанский, Заводи мотивчик шпанский, Сердцу будет веселей, Телье, телевизор, деревья, говорим, тянут еле лапы к низу, Новогодний шар заниз, спит подъем ее ежи бриты. Видят радостные сыны, а со старым все обиды, а со старым всем обиды, а со старым всем обиды, перед новым все равны. А вот и старые проводили, а вот и новые споевили, а вот и новые проводили, кто тьфу на ковер. Старые здесь такие, старые яснотой какие здесь уборки шарят. этих проникновенных строчках, принадлежащих брата Евгения Николаевича, который, служив действительную службу, да нигде не мать, а в чечне приехал в Москву и, зайдя летом в переход на Тверской, увидел эти небесные создания москвичек, практически отсутствующих в Миллионках. Он прислонился к и сказал, старый, я седой, как видите, селый, Большего крика, больше, больше глубины я еще пока не слышу. Николай, сливает. Вы... Не потому что некрасиво, да? Потому что жарковато. В общем, мы не решили, что дальше а будет оставим? происходить. Не, ну а сейчас, ну что, будем петь. Будем так, вы, значит, не хотите, чтобы что-то пели, чего вы хотите, да? Хотим, хотим с вами, Свадьба, так свадьба. Ну ладно, поехали. Не видим препятствий. Казам. <связывая> почти. А это хорошо. Казам, почти. А, когда так, звонок в дверь, а он жене говорит, ты моя сестра. Это тоже крайне <связывая> Но Ну начинает светлый образ <связывая> почти невеста. А это дура упустила славу, Там хоть свекровь зараз, но от нас. Вы этой две сестры не затаскуешь, Но на меня не очень поорёшь. У нас, которые, если не лютуешь, То долго на земле не проживешь жених. Осецкий вовк, налил мне стакан, А я влотнул и да не бегуй. И вот теперь и моей свободу вместо На шею бабочки охота Но ничего, я тоже не цветок Потяжелее ее кило на восемь Чуть что наркалу на и вращение бросим Открой глаза и мяемся в потолок гости, А вы как бойся, а все нам говорите А а мы за вас нальем еще. Работник Захсандрович, мрачущийся, Вот с этим, так, вот такие и Вот эти вот такие и С вами отношенью заканивающийся, Вот этим Поднеси свидетель уже нажравшегося, Вот вот здесь, и здесь, и здесь, здесь, Господи, унеси свидетель совсем с сожалению отпившимся, я что? А во что я думал, да был батинки машины, но макушкиные да, его до да, волоски рощны. Свекровь был батиком и волчим, а придет скатилась от того, что рядом с ним ваш территория. Гости. Сколько людей, а, о, ну, не знает, а сколько, эй, вообще. Работник класса. А теперь классом просто и добрости, Обменять менять кольцами не то, что громко, Что б дели и убористей, чтобы б дели рука сама громко, а сейчас не кинули разведку, был дневной добрый туман в 35. пять. на развод заявление. невесты. Колечко на палец попался. Ранее вытяжка кило сухофруктов Минтай И сорви на секрет закуску все гости приносят с собой. А что не довели уноси в дорогой гостя. спокойнее. О, как это надо. Ну, давай. А еще? А еще? И найти их не в темноте. Забывает из подарки арки Кристь нежиночья машта в душу норовит зале. Кто сегодня в И зачем, изочем, из огня дав полный ряд столько лет. Звучит ветер, свет лучи, Сидит горе на печи. сторона моя сторонушка, Из-за тучи ясно солнышко, И журчат из века Через много-много Человек такие разноплановые, все такие разно, я бы сказал. Может, с хорошей я бы сказал. В прошлом году случилась такая история. Шли мы с Леонидом Александр на, на яхте из Хайка Лимасол. Лимасол. Да. Я все до этого не думал, есть То скайп... есть яхта-то плыла, а мы понижились. Входили пока Мадрид. Ты думал, есть у нас Хайка? Он просто гениальную фразу создал, что... Маму ну, такая... Раз... Два минуты в море ушел. Первый и последний. Да. А там всю ночь. а У меня там автопилот, а у меня свой автопилот. Я Но уже... автопилот-то мы напоили сразу. Он столько не пил никогда. Между прочим, имеет смысл еще вспомнить историю. Вот только мы из Кайфа выходим, а выходим в ночь только вначале можно перемещаться, день-то он занят все время. Вот. И, и, и, и, и, и я спрашиваю капитана, говорю, а вот смотрите, как мне бы понять, вот стоит, лыньки горят какие-то... А, а, ну, ну, вот если деревенькая... Это, мол, милые или нет? Нет, беленькие, и там здесь зелененькие, и там синенькие. Значит, он вот этим боком ко мне стоит. А если, значит, вот этот конец горит, значит, он идет этим бортом ко мне. Ну, и так как-то мне объясняется. Я говорю, а что у вас вот, вот тут такое вот, что-ли? Он сказал, что ничего не ответил мне. -скрос, -скрос". Прыгнул он да. куда-то. <ф San> что-то раз, <ф San> <ф San> так, типа за борт. Прибрал. Вот. А, а мы сидим чуть-чуть сзади. Вдруг я смотрю, так, вот такой высоты бакин. ну Такой морской бакин. А и он там, так облизывает борт нашей яхты, Я что-то успел его взорвать. Обалденный бакин. И так, так издевательски у него этот так мигнул. И все. Artists. И вот так идем дальше. А капитан так холодный бот утек так, и не новый ещет. ящик вино, <смех> а блядь. А только сказал. И, значит, мы пришли утром, а я уползаю и говорил, два раза я вступил на борт. Вот. А, а на следующий день он приходит и подает мне вещь, совершенно для меня бесполезной. Гениальная вещь. Я даже сфотографировал, не говорите. А нет, ребята, я. Телевизор Золотую печатку. если И с этой печаткой на пальце Евгений Николаевич в Кремлевском дворце играл Александру Маршеву. На день обязательно, чтобы ну, пацаны-то должны играть, и он просто осл... первые три ряда были ослеплены. По большим праздником на шею надевает. Ох, как мы смеяли. Так вот шлюпочка, да. Не буду рассказывать историю, просто вспомним, попытаемся вспомнить про шлюпку. Когда-то я плавал. Не, <свят> нет, я плавал, я точно, я как это самое, в плавал. А ходил-то пароход в круиз, и пароход ходил там по Норвегии, потом от Фарерских островов пошел к Исландии, уже вышел в океан, оказалось, что пароход там... Я всегда гордо говорил, что в, в списке 100 круизных судов он занимал почетное 101 место. То есть его не было там. Его сварили из многих лодок. И когда мы заходили в какой-то борт, то это все, в морденку передали. Мы заходили в какой-нибудь порт норвежский, норвежцы так токали языками, ахаха, ахаха, ах. как вы не эти а калоши плаваете, как еще не утонули. А привет, там 350 человек. 350 человек, Короче, когда мы вышли из Варьерских островов, пошли в Исландию, мы попали в 9 баллов. Да, Юдивая царство Арсенебесный праздновать, пыталась праздновать свои Рождения, не удалось на третьей сутки знаете, когда моторы встали устал уже не до смеха вот, и просто для того, чтобы песня была понятна, Валера Исляйкин, социалист московского театра опереты. и палубный матрос Ваня неопределенного совершенно пола место жительства, весь улыбающийся человек, единственный славянин среди филиппинцев которые были палубными матросами филиппинцы, все были мистер Бины они ходили, так а мистер Бизнес, а а и уходил И вот они решили, знаете, каждый умирает по-своему, они решили сосчитать все слушители на суде. И когда их в десятый раз попер уже из машинного отделения, <связь> ломали, <связь> когда -то с мостика, а командир, капитан корабля и все старшие офицеры греки, то есть греки, филиппинцы, украинцы это обслуживающий персонал в ресторане, и вот. Ваня, баловый матрос один, и Валера все. значит Толкунова, Семен Альтов с женой и двумя очаровательными внучками. И все уже стали прощаться, все пришли в музыкальный салон в одеялах, рояль летал просто по полу, лишившись всех трех ног. Компьютеры летали, пальмы выдраны. скорость жизни, но было страшно, и все уже так думали, господи, а где мы, а не важно, где нас похорон... не важно, ладно, 9 баллов. И я и моя семья были приписаны к шлюпке номер 5. Вот что, собственно, побудило меня как-то активно бороться за жизнь. В каком плане? Шлюпок на корабле было 4. Их подвес каждого борта. Я искал пятую. Шлюпка номер 5, там, спасательный круг, надеть на себя, там, белую пространю, зарази, там, сухой, там, и явиться, к шлюпкой номер. Пять. Я бы явился. Куда? И, значит, я искал, я не нашел ее. Вот когда значит, все мы все-таки выгребли, а угребили мы куда-то в Норвегию, уже нас не ждали вообще. Какой-то рыбацкий комфорт мы пристали, значит, эта наша вошла. Да, было, не знаю, там, две минуты, чтобы запустить хотя бы один из моторов, потому что когда моторы стали все, нас стало просто видеть. И запустили из мотора, и он так, боком матерясь, куда-то убежал. И все на земле потом ходили, и всех так всех шатало я написал такое значит, музыкальное жертвоприношение шутки за вертой дай мне памятник еще и говорю это в форме названия а. а он тоже не хочет показывать руки, кто плавал, кто ходил вообще? Ходил. Вон отсюда. Ходил. Итак, Исландия, Исляйкин и все остальное. Парутный матрос с вами. Парутный матрос с вами. грустная. Я в ответ ей, пусть все швырики, я вид. Это нет, в реке я в ответе, все... а может все же по домам, она в ответ нет, нет, блин, в реке я <свят> Будем считать, что эту страницу мы проплыли, проехали, может быть, может быть, из под корки выкрепят корку, потому что там это... есть одна нота, ради которой все это сделалось, крик Нет. Бакин. Конечно, да, Бакин Бакин. бакин. Да. После этой ночи Евгений Николаевич Быков получил почетное название, помимо гайки на палец, получил название Буйтур Николаевич. Буй. Потому что Буйтур, потому что Буйтур а Николай Николаевич хочет Николаевич. Ни слова лжи. Баки на реке, ночь уже не вдалеке, Бакин сожигает огонь, Баржа просит. Ты засинешь в своих волонах, Буду я плутать в потемах, Да не дай бог, а на топлях ветер бросит. Ты засинешь в своих волонах, Буду я плутать в потемах, Кревним волны, как последний солнце луч, не вернемся из-за туч, Вот тогда зажгу огонь свечный пол. Как последний солнце луч, не вернемся из-за туч, Вот тогда зажгу огонь свечный пол. На реке огонь горит, на ворже матрос стоит. Машу ему рукой, словно в детство, И боржа прошла уже и спокойно.